Как различить головной звук от фальцета? Смотрите, фальцет – это звук с воздухом. Если есть воздух, это фальцет. Да? Это фальцет, звук с воздухом. Поэтому вы должны слышать там воздух, как в субтоне, то есть вот фальцет и субтон, они, ну как бы одинаковые вокальные приемы, только в разных регистрах. Субтон звук с воздухом и фальцет звук с воздухом. Если голова у вас без воздуха, значит это уже не фальцет. Но это опять-таки определение по методике Ирины Цукановой. Я знаю, что другие преподаватели называют фальцетом просто головной звук. То есть тут еще видите разные методики, разные определения. Поэтому я всегда вот э, про это говорю и призываю вас, ну, все-таки разбираться, да, в вокале. То есть не просто верить мне, другим педагогам, а вот самим разбираться и все проверять, э, ну, на логику, да. То есть насколько вообще логично то, что вам говорит тот или иной преподаватель, да? Даже если вы идете платите деньги за уроки, вы должны сами хотя бы минимально в этом вопросе разбираться. Иначе, ну... Не знаю, очень много людей, сейчас очень много преподавателей, и каждый говорит свое. Вам нужно все проверять на логику. Не получаются припевы. Ну, припевы, скорее всего, не получаются, потому что там есть высокие ноты, и потому что не отработана техника нужных вокальных приемов на этих высоких нотах. Вот, скорее всего, именно в этом а, кроется основная причина, почему не получаются вокальные приемы, а, точнее, почему не получаются припевы. То есть припевы, как правило, а, это уход в микс, это использование белтинга и естественно многие люди пытаются уйти на припев все тем же грудным регистром все тем же вокальным носом и тогда голос срывается тогда появляются какие-то петухи либо вы в принципе вот, ну, не можете туда зайти да вот просто вот не понимаете как петь да вот встали как на светофоре красный загорелся вы бац и все встали и никуда не идете также и здесь у вас голос он просто вообще не понимает куда ему двигаться и все как бы и финал наступает ваш Пения, поэтому здесь, конечно, важно понимать, какой там вокальный прием, да, то есть уметь определять на слух. Это первое, второе овладеть техникой данного вокального приема на упражнениях сначала, потом потянуть диапазон и потом уже только переходить к песням. Плюс, возможно, вы берете ну, такие достаточно сложные песни на первых порах. Это тоже одна из ошибок начинающих вокалистов брать очень сложные песни. Ну и тоже из этого, конечно же, ничего хорошего, к сожалению, не выйдет. Да? Когда вы берете сложный материал, у вас просто мотивация об него вся разобьется, вы подумаете, что вы там бездарность, неудачник, что вы не можете ничего нормально спеть, и все как бы, и вообще забиваете на занятия, понимаете? То есть нужно двигаться очень маленькими-маленькими шагами, потихонечку осваивать, но вот таким методом черепахи вы доползете до конца и споете наконец-то свою первую песню, и сделать это хорошо. То есть важно это не просто спеть, но спеть хорошо. Да? Какой прием нужно использовать, чтобы раскрыть голос, создать мощность? Это микс и белтинг. Ну, начать лучше с микста, затем подключить белтинг. Вот это прям вам поможет. Итак, ответом на такой замечательный, идельный, кстати говоря, вопрос, я завершаю трансляцию. На остальные вопросы буду отвечать уже... В следующей трансляции готовьтесь, будем продолжать работать с вокальными приемами. Итак, посыпались вопросы. Раньше ходил к учителю около полгода за пару ваших уроков, узнал больше, чем за все это время. Спасибо, это прям бальзам на душу. Но на самом деле это не первая такая история, не первый комментарий. Очень часто такие слова мне говорят на индивидуальных уроках, да. То есть вот вы говорите, что мои уроки дорого стоят, но они того стоят. То есть вы посчитайте, да, вот сколько полгода человек ходил, даже там, ну, по какой-то минимальной или средней цене, человек потратил гораздо больше денег и времени, самое главное, самый ценный ресурс чем бы стоил там допустим один или два моих уроков поэтому здесь конечно делать правильный выбор но если мои уроки вам все равно ну как бы не по, не по карману не по бюджету ничего страшного Приобретайте курс, вот человек сейчас переходил по моей ссылке, это всего лишь была 1000 рублей, да, там 1090 рублей, но супер полезная информация, это, ну вот я официально заявляю, действительно будет для вас полезнее, чем какие-то вот где-то уроки непонятные. Вот, ребят, спасибо вам большое за то, что вы были со мной сегодня. Вопросики ваши жду в чате. Хорошего дня. Осваивайте вокальные приемы. Смотрите видео на моем канале. И всем пока-пока. До новых встреч. И, конечно же, ловите от меня много-много-много-много позитивной солнечной энергии. Будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы. До новых встреч. Всем пока-пока.